Всем здрасте, вот опять я второй раз заземлился полностью, самое. и приступаю к началу обзора 808 нм, 3 Вта 3000 мВт, инфракрасного лазерного диода с c объективом. Ну, я так понял, это цифра объектив это оптоволок... оптоволокно, приклеенное к самому кристаллу. Для лучшей фокусировки. Чего ж приступим? Так. Да, мне показал. Так. Не понял. Нашел. Где-то здесь. Ладно. Попробуем старинным методом. Как-то вот так. Сразу говорю, По поводу трех ват я не знаю. Боятся ли они пыли. комнатный. Это все дело, конечно, в стерильных помещениях надеться. Ну, по крайней мере, стол и пол вымыл, Руки заземлил. Сейчас покажу, как он выглядит. Так, сейчас его достану. Ранее чего просто не хочу, потому что мало чего отлетит. Короче, стоит он примерно. 2, Короче, в районе 3000 тысяч. Вот он сам диодик. Ух, нифига себе. Таких раньше лазерных диодов нигде нафига, Какой-то особенный. Сейчас его поставлю тогда. Тех я действительно ни разу не видел еще Это С какой-то Прям платформой Сейчас поближе покажу Вот он Йо Крита кристал здесь, конечно. Как-то по-интересному вообще сделанный. Не то что в этом у двухватных, у пятиватных. Здесь какая-то подложка прям на нем. Ну и вот, наверное, видно, где клей. палец то мой. Где клей, если кто видит. Железочку, хотя нежелательно было. Вот, где клей у него самого диода. все видно. Там стоит ЦФАК объектив. Ну как? Проще назвать это уктовлакно, которое фокусирует сам дело, чтобы он не настолько сильно расходился, как он расходится. Данные диоды расходятся очень. Ну, короче, по крайней мере, они меньше расходятся, чем без ФАК объектива. Вообще все диоды прокрасного цвета на подложке. Семаунд. Они все расходятся довольно сильно. Ну, в принципе, на то китайцы и называют. Насос 708 нанометров. Вот так он примерно. Так, как бы со всех сторон показать? Свой страх и Это гоющая штука Это может там был телефон купить целый я той, даже целый проектор китайцев Нет, купил диод да, он там что-то блестит кстати. интересно так сам выглядит кристаллик здесь тоже что-то написано 1800 чего-то там О, кристаллик. Кристаллик порядком поменьше, чем у 5 ватт, точнее покороче, чем у 5 ватт, Ну конечно сделан как-то по необычному. То что сам кристаллик, я как я вижу, стоит на какой-то подложке определенный. Сам симаунт платформа не реагированный вообще. А именно подготовленное место в центре. Контакты припаяны на подложку. Точнее. На платформу Симаунт. самого кристалла. Подложки? Платформа C mount. Припаяна. Так, то Сейчас я попробую еще сам. Крист... ЦФАК объектив сфокусировать. Чтобы показать, как он вообще выглядит. Если кто будет покупать, конечно лазерные диоды, хотя, кому они нафиг нужны если грамотно рассудить кроме кроме тех кого действительно порт лазеры <laughs> как и меня нас скорее всего тем нужно. и нужные будут ну именно для того меньшинства мой канал кажется, для тех кто купит, под... купит подобную вещь не пожалеет денег как говорится на нее для того, чтобы просто поэкспер... поэкспериментировать накачать зеленый, либо красный либо голубой 473 на мм. метра либо желтый еще, кстати, можно окачать 3 вот так выглядит цефак объектив то что видно, то что приклеено, Рука, конечно рожат, хочется приблизить побольше, чтобы полная картинка была, вот в принципе-то и все, данный диод купил для того, чтобы накачать 671 на метр вместо 2 ватт поставлю 3, чтоб чуть-чуть поярче был, скажем так. И, можно сказать, подольше не сгорал он. Все, конец обзора. Всем пока.